Знаете ли вы о том, что в нашей американской армии, которая защищает рубежи нашей Великой Родины Америки, служит очень ä, много гомосексуалистов? Да, я в курсе ä, о происходящем в нашей армии. Еще в Древнем Риме воины годами пребывали в боевых походах, и это сплачивало их настолько, что они, как правило, влюблялись друг у друга, и это поощрялось, ибо легионер, потерявший в одном бою и в одном лице друга и любовника, был беспощаден к врагу и мстил за убитого. И я бы поступил бы так же. То есть вы признаете, что в рядах армии Соединенных Штатов Америки служат педики? Э, это наши артисты Элтон Джон и Джордж Майкл педики. А в нашей армии слушают настоящие боевые пидорасы.